И всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в море воров. И в сегодняшнем видосике потрепанный морской волк поведает тебе много интересного, дорогой мой зритель. А конкретно расскажу про амуницию, снаряжение, оружие и про то, как нужно биться новичку на раннем этапе игры, конечно же. Так что, зритель, смотри, пожалуйста, до конца, не отключайся, не переключайся и ставь лайкосик под данный видосик, мне очень нужна, важна твоя. Поддержка. Ну а мы, друзья, конечно же, начинаем! Ну а если ты, мой дорогой друг новичок, не знаешь, с чего начать в этой игрушечке и где по-быстренькому заработать бабла, то я для тебя приготовил уже несколько видосов на эту тему. Все есть в описании специально для твоего удобства. Ну и начнем мы, пожалуй, с того, что просто-напросто я вам объясню, как же все-таки устроен открытый мир а, в этой игрушечке. Мы имеем, ребятки, вот такое вот огромное игровое поле. У нас здесь все, смотрите, по клеточкам да, обозначено у каждой клеточки есть свое название и если вы играете с напарником с каким-то, вам очень легко и просто иногда будет сообщить куда нужно двигаться или в какой местности вы находитесь, но это что касательно совместной игры это я, ребятки, к чему? Да к тому, что здесь у нас, ребятки, открытый мир и здесь нет такого, что на фортпостах будут ждать какие-то стражники и охранять ваш лут, как только вы сюда приедете. Нет, друзья, здесь такого не ждите, как, например, в Тесса онлайн или в, War, в World of Warcraft в каком-нибудь, да, где вас а, оберегают и защищают. Не тут-то было, друзья. Здесь у нас все устроено немножечко по-другому. И, и просто-напросто даже вы находитесь, если в этом фортпосте ей привезли какой-то корабль с офигенным лутом, да, с огромной добычей, вас могут легко и непринужденно грабануть недруги и просто отжать все у вас. И никто даже пальцем не пошевелит вот с этого фортпоста, чтобы ваш корабль а, и ваше имущество а, спасти. А вот для того, чтобы чтобы, ребятки, таких случаев было меньше, я рекомендую вам, конечно же, ознакомиться со всеми нюансами, э, со всеми нюансами обороны и защиты собственного имущества и собственного э, игрока. Ну что ж, свое вооружение вы можете увидеть, просто-напросто подойдя вот к этому ящичку, вот с таким вот, с такой вот эмблемкой под названием «Арсенал». Нажимаем на него, и здесь представлено все то оружие, которое у вас имеется. Во-первых, это сабля, сабля обычная, сабля матроса, сабля шкипера ли, может быть, или какая-то другая сабля. Да, это оружие ближнего боя. Есть также у нас пистоль матроса, пистолетик, да, пятизарядный вроде бы. Есть у нас мушкетон и есть дальнострел. Три всего лишь разновидности оружия, мой дорогой друг. Сейчас я тебе все продемонстрирую. Вот у нас типичная сабелька, да, на однерочку, раз два и врага мы разим на повал в ближнем бою. Она имеет, значит, а, стандартную атаку и усиленную, это когда мы зажимаем левую кнопку мыши и ударяем прямо а, в цель. Обычно такая атака сносит у противника все хп, а, и сразу же его умерщвляет. Но это, ребят, нужно попасть, потому что, когда вы вы когда вы ее, ребятки, устанавливаете эту атаку, вы становитесь неподвижным некоторое время, и вас легко а, поразить, если же вы играете против нескольких игроков, да. Так также эту атаку можно немножечко настраивать, чтобы быть более динамичным при атаке. Если же вы зажмете правую кнопку мыши и нажмете на эту самую быструю атаку, точнее сильную, вы, вы немножечко будете более а, подвижным и не будете стоять на одном а, месте. Я, ребятки, к чему это рассказываю? Хочу сказать, что здесь у нас боевая система и, у, и сила ваших противников не зависит от вашего ранга в той или иной а, компании. Все шмотки, которые вы приобретаете, это лишь косметического плана предметы, не более того, они не дают никаких, Никакого преимущества игрокам На максимальном ранге той или иной фракции Но, ребятки, в этом плане Эта игра и хорошо оптимизирована То, что если вы новичок, вы с такой же Эффективностью можете спокойно сражаться И на начальном этапе игры Разве, ребятки, это не круто, когда у нас Дисбаланса нет? Я считаю, что в Онлайн играх и кооперативных играх Это, конечно же, очень крутое качество У данной игрушечки оно, конечно же И имеется Также, кроме корабля, на любом форт-посте имеются вот такие вот оружейные лавки Где также продают всякие скинчики на ваше оружие Вы можете подойти к этому торговцу И посмотреть у него скинчики на ваше вооружение То есть это могут быть и мушкетоны, сабли, дальнострелы и на пистольчики И на этом же здании, ребятки, висит вот такой вот ящичек То же самое, что и на вашем корабле Здесь вы можете поменять, например, мушкетон на пистоль Выбираем, ребятки, очень просто Нажимаем на мушкетон и выбираем вот сюда вот пистоль на вторую циферку он у нас а, становится. Вот, ребятки, такая нехитрая а, система. Про пистоль, ребятки, что я могу сказать? В общем, это, ребят, самое универсальное оружие, при помощи которого можно контролировать очень хорошо какие-то цели. Оно наносит среднего уровня урон, то есть, по-моему, половина хпшечки с одного патрона снимает, насколько я помню. То есть, двух выстрелов вы можете поразить вашу а, цель. Достаточно все легко и достаточно все а, просто. Мушкетон это, ребятки, тот же самый дробовик, который стреляет, и вот столько частиц у нас разлетается в разные стороны, но важно попасть ребятки, этими всеми частицами вашего врага, иначе чем больше а, разлет и чем дальше находится вас, ваш а, противник, тем меньше вы нанесете ему урону, очень важно ребятки, мушкетон это оружие ближнего боя и если только вы нач начали заварушку на, где-нибудь на корабле или еще где-то, да, и противник бегает вокруг вас, то самым эффективным оружием конечно же будет мушкетон с помощью которого вы будете разить врага наповал на повал на ближней дистанции. Но для ближней дистанции обычно я использую сабельку, да, ей тоже нужно уметь а, работать. Также, кстати, ребят, у сабельки есть еще и блок, я забыл вам сказать, то есть правую кнопку мыши зажимаете и ставите блок, через который не пробьется ни одна атака противника. Если, конечно же, это будет атака не из пистолетика, да, какого-нибудь, или не сильная атака. Простые атаки, ребятки, и только клинком вы, вы сможете отбить. Если же противник а, замахнется и нанесет вам, скажем так, вот такой вот сильный удар, то вы его вот таким блоком, естественно, не сдержите и он пробьет его, ваш блок по максимуму. Следующее оружие, которое я вам хотел продемонстрировать и которое имеется в арсенале нашего, значит, матросика или же кто у нас там капитанчик, это, конечно же, дальнострел э, матроса, с которым я люблю ходить обычно, когда я э, занимаюсь исключительно путешествием. Потому что дальнострел, ребятки, помогает прицеливаться в те вещи, э, в которые из мушкетона или из... Или с простого пистоля попасть просто а, нереально. Дальнострел, друзья, у нас существует для того, чтобы разить цель на расстоянии. Ну вот, например, сейчас по мачте по своей я выстрелю, постараюсь, попаду или нет, ребят, на дальнее расстояние. Раз. Да, вроде бы а, пуля, ребятки, летит также по кривой. То есть она какое-то расстояние преодолевает прямо. А после этого, ребятки, потеряв свою часть инерции, видите, она падает. То есть, у нас дальнострел стреляет не на бесконечное расстояние. Но, а, но все равно дальше, чем тот же пистоль или тот же. А, мушкетон поэтому ребятки любое оружие которое вы возьмете с ним нужно естественно заниматься и нужно его а, и нужно оттачивать технику владения а, им если ты хочешь чтобы твой лут был всегда в целости и сохранности то тебе неминуемо придется тренироваться тренироваться еще раз тренироваться заниматься с любым из этих трех типов оружия типов оружия ребят можно таскать всего лишь два то есть это например сабля на однерочку и какое-нибудь другое в том вспомогательное оружие на двоечку но также по-моему на однерочку можно переставить, например Если у нас есть дальнострел, мы можем, по-моему Поставить мушкетончик на Однерочку, то есть будете ходить с двумя типами Оружия, например, вот так вот Дальнострел, да, вы навелись на цели Стреляете, и цель подбегает Ближе, ваншотите ее с помощью Вот этого вот мушкетончика -тончик. мушки Мушкетончика тоже достаточно Хорошо и эффективно, причем Патроны, я смотрю, у нас Разные, то есть у нас теперь не 5 патронов А в каждом по 5 снарядов, что у мушкетона Что у дальнострела, да, друзья, то есть у нас снарядов больше гораздо становится Но не проблема их перезарядить, на самом деле На лодочке, как я уже продемонстрировал Есть бесконечный сундучок а, С припасами, да даже, ребятки, перезаряжать Можно просто вот а, так вот Поменяв а, снаряжение, например Я сейчас поставлю на сабельку однерочку, А после этого а, заряжу а, Мушкетончик на однерочку И у нас, ребятки, арсенал снова, как вы видите а, Пополнил своеобразный лай Лайфхак от братишки скретча Пользуйся, зритель, на здоровье и знай, что Ценность твоего груза зависит от твоего умения а, сражаться. Лично же я, друзья, предпочитаю брать такую конфигурацию, как какая-нибудь сабелька, например, пускай это будет вот эта сабелька на однёрочку и дальнострел, особенно если я а, в каких-то приключениях сейчас нахожусь. А, ребятки, почему вы, вы спросите, именно ты сабельку используешь? Я вам, ребятки, сейчас покажу, потому что дальнострел или мушкетон, или же какой-нибудь там пистолетик, они не умеют делать а, вот так вот. Без а, сабли вы, ребят, не сможете вот такие прыжки дальние осуществлять, что очень сильно помогает при а, перемещениях. Ну как, ребят, вы сможете сделать такое с мушкетончиком или с дальнострельчиком? Да ни хренашечки. Ну и обратно, например, находитесь вы вдалеке от корабля, вот таким же образом можете портироваться на ваш корабль. Очень, друзья, удобно, поэтому я всегда таскаю с собой сабельку. С помощью нее только можно вытворять вот такие вот а, финты. Зритель, если тебе нужно больше информации, как вытворять такие финты, то пиши, пожалуйста, мне а, в комментариях. Да-да-да, братишка, скреч всегда отреагирует и, возможно, запилит для тебя спи специальный видосик по лайфхакам в Sea of Div. Ну, а мы, друзья, продолжаем. Переходим ко второй части нашего сегодняшнего обзорчика арсеналы, и амуниции и, как бы говорится, выжива выживаемости в сражениях. Это, конечно же, наши с вами а, бомбочки. Да, у нашего персонажа, если вы нажмете на букву Куцы, есть с собой вот такие вот а, бомбочки. Это, ребят, своеобразные гранаты. В данный момент у нас зажигательная гранатка, которыми мы можем бросаться в нашего с вами а, противника. Если бы, например, он стоял вот там, мы бы вот так вот просто кинули И вуаля, друзья, все горит и все полыхает Очень эффективно эти гранатки, ребятки, использовать, конечно же, на кораблях Если мы кинем на корабль вот таким вот образом Ой, перекинул, да неужели Если, ребят, мы кинем вот так на корабль, бах То у нас корабль будет гореть до тех пор, пока команда не предпримет какие-то действия для его а, тушения Огонь, ребят, на палубе, он, конечно же, транспорт... Он, конечно же, корабль полностью на дно не отправит Он будет гореть, просто-напросто создавая нехорошую ситуацию на борту. Тем самым команда всегда будет находиться всегда будет, ребятки, иметь возможность просто-напросто наступить на этот огонь, поджечь себя. Огонь, ребятки, наносит периодический урон. И это очень неприятно, когда вы поджигаете корабль противника вот таким вот огоньком. Огонь, кстати, можно затушить просто вот таким вот образом. Раз, льете на себя, льете на огонь, и все, огонь потушен. Разрывные гранаты. Но эти гранаты тоже, ребят, существуют в основном для того, чтобы чтобы осуществлять абордаж Вашего а, соперника Если, например, здесь очень много врагов Или вы штурмуете какой-нибудь галеон С командой в несколько человек, то Изначально, когда вы делаете абордаж Вам, конечно же, проще будет вот так вот просто Например, закидать их вот такими вот Гранатками, тем самым, тем самым Просадив команду по максимуму Если они, конечно же, попадутся А потом уже добивать с помощью а, Других видов а, вооружения Ну что ж, вот такие вот средства обороны у нас Существуют у нашего персонажа в этой игрушечки. Если же вас просадили, дорогие мои друзья, у вас всегда есть возможность а, отхилиться. Просто, короче, нажимаете на Q, выбираете здесь пунктик вот этот с едой и восстанавливаете свое а, ХП. Количество восстанавливаемого от поедаемых фруктов здоровья зависит, ребят, от того, какие вы ингредиенты поедаете. Если это обычные, которые присутствуют на вашем борту типа бананчиков, апельсинчиков, обычно найти их можно вот в этой вот бочечке с провизией, то они вам шибко много здоровья не восстановят. Лучше Лучше всего здор здоровье восстанавливают именно те компоненты и ингредиенты, которые можно найти рыбача в море. Например, рыбу, пойманную в море, мы можем поджарить, и она восстановит нам не только здоровье, но еще и повысит нашу регенерацию. Также, ребятки, хорошее качественное питание вы можете всегда найти а, в ваших странствиях, в путешествиях, когда вы будете обшаривать, например, затонувшие корабли. Или, например, еще есть вариант, когда на вас нападет огромная акула-мегалодон, вы ее убьете, и с нее попадают Куча интересных вкусных кусочков, которые можно будет запечь вот на этой вот а, печечке. Сейчас покажу, как она работает. Вот оно, ребят, то самое мясо, про которое я говорил мясо меглодона, которая очень хорошо восполняет ваше э, здоровье. Естественно, для того, чтобы, ребят, запечь какую-то э, эксклюзивную пищу, вы должны сначала ее поймать. Ну, самый простой способ, ребятки, добыть, как я уже говорил, это рыбалочка, да. Гайд, кстати, по рыбалке я, наверное, отдельно запишу и все детально, досконально расскажу, если, конечно же, он понадобится тебе, дорогой мой зритель. Ну, все, ребятки, банально для мелочей, просто-напросто рыбачите, ловись рыбка большая, и мы тут поймали с вами ту самую рыбешечку, которую теперь можно э, под Янтарный брызгохвост, самая популярная, наверное, в приловле а, без наживки рыба, которую мы сейчас с вами и зажарим. Просто снимаем ее с крючка до этого янтарного а, прохвоста, брызгохвоста. Ну что ж, вот этот парень у нас в руках. Подходим, ребятки, к этой жаровне и начинаем потихонечку а, готовить. Ну что ж, как только он приготовится, этот самый брызгохвост восстановит нам гораздо больше а, здоровья а, при поедании, если, например, нежели мы поедаем стандартные фрукты и а, овощи. Ну, вот. Вообще, раз уж наш разговор зашел сегодня про амуницию, всю ваш, весь ваш инвентарь можно посмотреть на кнопочку а, Tab. Из переносимых предметов мы можем переносить ядра, мы можем переносить редкие ядра. Да, ребят, сразу же расскажу, что вот эта вкладочка это обычные ядра, вторая вкладочка это редкие ядра, типа вот этих вот магических с разными эффектами. А, третья вкладочка это значит кнепеля у нас, четвертая вкладочка это у нас те самые бомбочки, гранаточки, которые я вам уже демонстрировал. Пятая вкладочка это у нас пища, шестая вкладочка, это доски, и седьмая вкладочка это черви, на которых мы можем а, рыбачить. В принципе, ребятки, инвентарь у нас тут достаточно небольшой, но самое необходимое вам точно, а, как говорится, ваш рюкзак а, войдет. Естественно, этот инвентарь можно расширять какими-нибудь а, сундуками на корабле, но это, ребятки, совсем уже другая история. Ну что ж, дорогой зритель, надеюсь, я тебе все понятно сегодня объяснил про то, какой у нас у нашего бравого пирата инвентарь, и как же можно сражаться, и какими средствами можно сражаться и оттачивать мастерство Если тебе что-то было непонятно, то пожалуйста Задавай свои вопросики, пиши Также свои советы по тому поводу Какой бы мне еще видосик заснять И братишка Скрэч обязательно тебе ответит И возможно запилит видосик Специально по твоим а, заявочкам Не забывай ставить также лайкосик Под данный видосик, мне очень нужна важна твоя поддержка Ну и играйте только в самые крутые Топовые игры, всем приятного геймплея Еще обязательно увидимся И услышимся, продолжение следует